Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Окигай, и как я обещал, я провел полноценный анализ, долго сидел, думал, размышлял, много чего сравнивал, и если честно, то, что я нашел, это просто такая бредятина, но что-то в этом есть, что-то очень необычное и что-то... Очень повторяющиеся Просто посмотрите и сделайте вывод сами Я думаю, вы будете в шоке так же, как и я Итак, за основу я решил взять числа Фибоначчи, поскольку из этих чисел Стоит, в принципе, весь наш мир То есть золотая спираль, золотое сечение и так далее А если вы не знаете, что такое число Фибоначчи Обязательно изучите, и вы будете в шоке От того, что это за числа Так вот, за основу я возьму именно числа Фибоначчи Поскольку я считаю, что это самый эффективный Метод анализа рынка Первое, что я сделаю, это Возьму инструмент временные периоды по Fibonacci и нарисую это по первому медвежьему рынку на биткоине, там где у нас была коррекция в 93%, это самый первый крупный медвежий рынок. Первый медвежий рынок закончился у нас в декабре 2011 года. Итак, рисую периоды по этим значениям, по первому медвежьему рынку. Верные периоды это есть число Fibonacci, то есть 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Смотрите, что у нас получается. Пойдем опять же по порядку от самого неинтересного к самому интересному. Смотрите. А здесь у нас бычий рынок начался Мы видим движение вверх Далее консолидацию И на цифре 2 мы видим импульсное движение вверх Далее опять же коррекция, консолидация И на цифре 3 опять же началось более еще импульсное движение вверх Теперь на цифре 5 Обратите внимание начался у нас медвежий рынок На цифре 5 На цифре 8 начался у нас бычий рынок Далее на цифре 13 Начался у нас медвежий рынок и теперь на цифре 21 мы сейчас находимся. То есть абсолютно каждое число указывает на какое-либо движение. Также обратите внимание, что здесь от 13 до 21 у нас включен и медвежий и бычий рынок. А предыдущий диапазон у нас включает только бычий рынок. А еще дальше диапазон включает только у нас медвежий рынок. Очень-очень интересная ситуация. И по данной логике... А цифра 21 указывает на начало вероятнее всего медвежьего рынка. Я ничего ни в коем случае не утверждаю, я сам не вижу причин для возникновения на данный момент медвежьего рынка. Я считаю, что это очень маловероятно, но именно вот по данной закономерности мы можем предположить именно это. В принципе, вы можете сами нарисовать и сами над этим подумать. Я просто говорю то, что вижу. То есть удивительным образом, числа Фибоначчи и движение цены точь-в-точь -точь пересекаются. И напоминаю, что мы сами получили недавно пролив. То есть, это график BLX, здесь у нас только значение 53 тысячи, то есть он обновляется каждый день. Но сейчас у нас биткоин находится значение 48 тысяч. То есть уже произошел пролив. Именно на этой цифре. 21. Но, друзья, это еще не все. Вот сейчас начнется полнейший бред, но очень удивительный. Смотрите, я беру инструмент окружности по Fibonacci и я рисую окружности по а, быщему рынку 2017 года. Вот таким вот образом. Почему решил нарисовать это именно так? Поскольку, если мы визуально посмотрим, то 2017 год находится в середине. Это раз. И во-вторых, в 2017 году, давайте я все это скрою, мы видим достаточно сложную структуру 5-волновую. То есть здесь очень-очень много различных подразделений и нет ярко выраженных волн. То есть примерно таким вот образом у нас все двигалось в 2017 году. В отличие, к примеру, от предыдущего бычьего рынка, то есть 2013 года, здесь все структурно. И в нашем бычьем рынке также все структурно. Но 2017 год имеет очень сложную структуру. И обратите внимание, что если включу окружности по Фибоначчи, то мы здесь видим достаточно много окружностей. То есть много точек соприкосновения с этими окружностями. Окей, друзья, смотрим дальше. Чем дальше от центра, тем эти окружности больше. И давайте взглянем вот на эти окружности. Красного, вот этого вот, и синего цвета. То есть вот эти вот две окружности. Обратите внимание, что медвежий рынок 2018 года начался у нас в синий окружности и закончился в красной. А прошлый медвежий рынок, который был до 2017 года, начался в красной окружности и закончился в синей окружности. Также мы видим, что здесь, давайте я буду рисовать, чтобы было понятнее, здесь цена упала на 84%, и здесь цена упала на 86%. Абсолютно идентично. Теперь, друзья, обратите внимание вот на эту коррекцию. Вот на эту коррекцию и вот на эту коррекцию. Обе они образовались на границе красного круга. Смотрите. Теперь, эта коррекция у нас составила 71%. И коррекция слева у нас составила 75%. Опять же, идентичные значения и идентичное местоположение. Теперь рассмотрим вот этот вот круг синий. Я его пометил. А здесь мы видим движение вверх после этой коррекции. Здесь мы видим... Также движение вверх после этой коррекции, точнее до этой коррекции И на границе данного синего круга у нас также образуется коррекция Давайте посмотрим, какая Здесь мы видим коррекцию на 55% И здесь мы видим коррекцию на 49% Здесь у нас коррекция была а, в моменте практически Давайте я даже покажу, что я имею в виду а, Смотрите, август 2012 -го года Открываю Август 2012 -го года Вот наша быстрая коррекция и вот проценты, 56%. Здесь я неправильно рисовал, то есть не 49, а 56%. То есть наша коррекция, еще раз, в данном месте была 55%, а здесь 56%. И теперь просто вдумайтесь, мы видим какую-то инверсию. Я даже не знаю, как это назвать. То есть от центра круга мы видим полностью практически идентичные движения. Вот раз, далее раз, два, два, три, три, четыре. 4, 5, 5 и 6, 6. Причем это не просто идентичные движения, они образованы на тех же местах данного круга и составляют одно и то же процентное соотношение. Я, друзья, просто в шоке, просто в шоке. И к чему я веду? Смотрите, мы находимся на числе Фибоначи 21 и что мы видим здесь? То есть мы сейчас рассматриваем вот этот круг, вот этот вот круг. Смотрите, здесь... В данном месте мы видим небольшую коррекцию перед медвежьим рынком. Мы видим здесь небольшую коррекцию, но, конечно же, визуально эта коррекция у нас составила, давайте посмотрим, сколько, 45%. А теперь, друзья, наша коррекция, которая у нас образуется вот здесь вот, вот здесь вот, на данный момент составляет, давайте посмотрим, сколько, составляет 39%. То есть, если мы отметим здесь 45%, это у нас будет значение примерно... 35 тысяч долларов, то есть мы еще по этой логике можем уйти за эти минимумы Кольнуть и потом, что мы видим, далее, а далее мы видим после коррекции рост То есть можно предположить еще небольшой рост, а небольшой, и далее начало уже полноценного медвежьего рынка Как было у нас в данном месте Я надеюсь вы понимаете, если не понимаете, еще раз присмотрите это видео и вдумайтесь во все это я в это вдумался, я просто сижу сейчас в шоке от того, что я сейчас вижу Друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этой находке Потому что я уже свое мнение высказал, в принципе Мне интересно, теперь ваше мнение, у меня шмышка мышка упала от шока Обязательно ставьте этому видео палец вверх Подписывайтесь на канал, друзья Нажимайте на колокольчик Всем желаю всего самого лучшего, всем профита Побеждайте и всем пока